Лучше, чтобы магазин был, то есть, когда э, многие начинают, начинают заморачиваться с дизайном, тратят сотни тысяч рублей на дизайн, а при этом забывая э, совершенно другое, что не дизайн решает чаще всего, будет бизнес успешный или нет, э, это решает уже процент конверсии какую-то определяет, но в целом, для начала достаточно самый простой дизайн, чтобы просто предлагать какой-то товар и заключать первые сделки. После заключения первых сделок имеет смысл переходить уже к какому-то крутому дизайну и делать его ах-ох и что всем нравилось. Но поначалу просто, но со вкусом. Вот так вот бюджетно, просто со вкусом, чтобы начать.